Приветствую вас, стрельцы! Сегодня мы рассмотрим, что вам принесет месяц август. Ну, начнем с общей картины. Начало месяца будет еще под воздействием... Сейчас здесь выставлю. Соединение Урана с Марсом в вашем шестом доме которые отвечают за здоровье и за работу. То есть какие-то могут быть неожиданности. Возможно, у кого-то были увольнения или какие-то неприятности по здоровью, непредвиденного характера, которые пришлось быстро квалифицировать и устранять. С 1 по 7 будет еще чувствоваться напряжение от квадрата Сатурна к Марсу. Сатурн находится в вашем третьем доме. Это возможные поездки короткие, которые могут вас несколько напрягать. Какие-то контакты, которые не очень тоже вам приятны. Особо уделите внимание своему здоровью. Это и анализы, это консультации. Ну, Кто-то из вас может ощутить, что по этим темам с чем-то вы уже расстаетесь Так как было раньше, уже не будет С 9 по 11, впоследствии еще и с 12 по 14 Будет еще таких два напряженных аспекта Которые будут говорить о том, что э, ну, Нужно быть осторожными в принятии решений и последовательными Примите к сведению, что любой негатив, который может случиться с вами в этот период Он достаточно быстро проживется И если вы не будете его воспринимать близко к сердцу То после него ничего особо и не останется Это квадрат от Солнца к Урану и оппозиция от Солнца к Сатурну Значит, Солнце будет находиться в вашем десятом доме ну, может быть, какие-то неприятности с вашими близкими мужчинами или же разговоры с ними могут быть затруднены, особенно с теми мужчинами, которые для вас являются авторитетом. Середина месяца обещает быть более-менее спокойной, гармоничной, я бы даже сказала удачной, мы вернемся к ней позже. С 24 числа Уран станет ретроградным, до конца года он точно будет ретроградным и будет нести какие-то непредвиденные ситуации по теме здоровья и работы. То есть нужно быть все время начеку, быть готовым быстро что-то решать. С 25 по 27 будет еще ощущаться квадрат от Солнца к Марсу. То есть это тоже какой-то такой может быть напряженный период в сфере здоровья или вашей работы. Ну а теперь давайте перейдем дальше к рубрике «Любовь». С 7 по 9 Венера будет образовывать благоприятный аспект Нептуну который будет показывать ваше очень хорошее эмоциональное состояние и расположение со своими детьми, к своим любимым. Может быть, кого-то духотворит какое-то занятие, хобби, увлечение, будет чем-то интересно заниматься. Общение с членами семьи доставит вам большую радость и удовольствие. Возможно, какие-то подарки, которые вы захотите сделать, а может быть и вам сделают. Достаточно дорогие и ощутимые. Приятно пройдут любовные свидания, встречи, благоприятными будут знакомства. Но уже с 8 по 9 будет ощущаться оппозиция от Венеры к Плутону. Плутон в вашем символическом втором доме, но ну, это может вызвать... Нежелательные какие-то крупные материальные расходы, или у вас будет потребность куда-то вложить деньги во что-то очень крупное, какое-то крупное предприятие. Крайне неблагоприятный этот период для косметологических процедур. 11 числа... Венера переходит в лев, во льве она очень яркая, очень щедрая, поэтому настраивайтесь на получение подарков, на получение максимального внимания от ваших партнеров. А поскольку Венера еще у вас переходит в девятый дом, эта тема за границей. Для тех, кто хочет как-то настроить свои отношения с людьми издалека, с кем-то познакомиться, может быть, просто войти в партнерские отношения для каких-либо совместных бизнес-дел, то для этого наступает благоприятный период. Также благоприятные дальние поездки, путешествия. Ну, начинается благоприятное время для этого. Можете получать очень приятные, дорогие подарки издалека. Особенно благоприятен для этого период с 15 по 18 августа, когда Венера будет образовывать тригон к Юпитеру. Юпитер находится в вашем доме любви, развлечений, хобби, увлечений. И это один из благоприятных периодов, когда ну, можно организовать различные мероприятия, торжественные в том числе и выходить замуж, жениться, ну, и вообще устраивать любые праздники. Они вам доставят очень большую радость и удовольствие. С 26 по 27 вы можете почувствовать некоторое, сейчас я выставлю некоторое разочарование в любовной теме, и это будет связано ну, с, с тем человеком, кому вы доверяли, с тем человеком, на кого вы положились. Я думаю, что это может быть еще, знаете, как-то так тема по работе для вас открыться. Потому что шестой, девятый и третий дом. Любые какие-то неожиданные договоренности, которые будут с кем-то издалека, они могут или сорваться, или принести вам какие-то финансовые или эмоциональные потери. Но постарайтесь в этот период не делать никаких крупных материальных расходов, либо вложений, особенно делами, связанными за границей. Ну, следующая рубрика у нас – работа, здоровье, активность в том числе. 4 числа Меркурий перейдет в Деву. Дева очень благоприятна для того, чтобы начинать какое-то собственное дело, собственный бизнес, организовывать активную деятельность, вести переговоры. Готовиться к обучению, к путешествиям. Очень хорошо, очень хорошо начинать все это дело на Меркурии в Деве. С 15 по 16 будет особо благоприятный период, когда Меркурий станет в аспект к Урану. Это здоровье или работа. То есть здесь благоприятный период для трудоустройства, для получения новой должности, для подписания важных бумаг. Для улучшения состояния здоровья Ну вот его тоже учитывайте С 20 по 21 И с 21 по 22 Состоится двойной аспект Который с одной стороны Как бы будет давать Некоторое, знаете, некоторое заблуждение В своих мыслях, в своих действиях Может быть он придаст просто мечтательность Вот он Меркурий будет для вас находиться в вашем Доме карьеры и важных целей А Нептун, тот, который будет распылять ваше внимание Он будет находиться в зоне семьи Может быть, что-то вы будете себе такое планировать И будете сомневаться, принимать вам это решение или нет но хочу сразу сказать, что интересная ситуация для тех, кто хочет иммигрировать, то есть поменяться место жительства, где-то остановиться, обосноваться в другом месте. И плюс Меркурий делает благоприятный аспект к Плутону, который находится в вашем доме денег. Знаете, некоторое такое выгодное материальное вложение. Ну, то есть если вы планируете делать какую-то крупную покупку, связанную с недвижимостью, или для дома, для семьи, то вполне может быть. Далее. С 26 по 28 Меркурий будет переходить в Весы. Когда он будет идти по Весам, то вы будете чувствовать большую зависимость от партнерства, от мнения вашего партнера. И... Уже меньше у вас будет свободы для активных самостоятельных действий Нужно будет постоянно с кем-то договариваться Иногда даже в ущерб себе Для вас это тема коллектива, с которой вы будете взаимодействовать И также друзья. С 13 по 14 Марс будет находиться в очень интересном аспекте к Плутону Который вам будет помогать помогать принимать правильные решения. Ну, благоприятное время для вложений в свое здоровье, так скажу. И также для тех, кто может или хочет рискнуть в своем бизнесе. Это время принесет вам удачи. 20 числа Марс, который отвечает за внешнюю активность, перейдет в близнецы и для вас близнецы связаны непосредственно с темой партнерства. Вам захочется знакомиться, будете очень активны, легко идти на контакты, постоянно будете взаимодействовать с окружающими. Но смотрите, чтобы ваша энергия не распылялась слишком много впустую. пустую. Постарайтесь ее все-таки направлять в какое-то конкретное русло и на ну, определенного партнера. 12, 12 числа состоится новолуние ой, извините, полнолуние в Водолее. Оно будет в соединении с Сатурном. Это видите, какой квадрат красный образовывается. Это говорит о том, что передвижение энергии будет очень сложным, будет агрессивным вот, по всем этим четырем точкам. У вас это энергия коротких поездок передвижений, коротких контактов. Но ну, опять же, могут быть конфликты с кем-то из близких ваших мужчин. Те, которые имеют для вас определенный авторитет. Знаете, прям как чуть ли не разрыв, обида за что-то, на кого-то. Причем все это идет с упором на Уран. Уран и особенно Марс здесь будет. Ну, будет сложно как-то вам сдержаться в этот период. Ну, попробуйте. Все-таки с 27.08 будет новолуние в знаке Зодиака Дева. И это второй прекрасный старт для, вашей, для вашего бизнеса, для вашей финансовой деятельности, для планирования ваших финансов. Поскольку Дева она умеет считать денежки, она умеет очень хорошо анализировать, делать ставки правильные. Для вас это как раз тема, связанная с карьерой. Поэтому это новый период для того, чтобы рискнуть. Так, сейчас я здесь вижу еще тут кое-что, но это уже перейдет, наверное, в сентябрь будет оппозиция Меркурия с ураном. И я о нем расскажу в следующем месяце. Ну, а пока благодарю вас за внимание, за ваши. Лайки, комментарии, кто смотрит, пожалуйста, подписывайтесь на канал, это помогает его продвижению. Желаю вам хорошего месяца, августа и до встречи в следующих прогнозах.